15 мая, можно сказать, что наступило лето, тепло, в доме уже не топлю, постепенно освобождается земля, уже там огурцы кое-где посадил, вот, а чем хороша не теплица, не маленькая такая, средняя, вот как у меня, что вот ветер, да, и дозик моросит, можно спокойно работать, на улице плюс 13, тут плюс 16, ну, ничего, куртки работаю что делаю э, обязательно должна быть музыка и обязательно часы, Вон, часы э, вот <coughs> дыню просмотрел да Ч 4 мая смотрю замочил на ночь 5 мая тут было а вот здесь была салфетка потом э, э, дыни Потом сверху опять мокрая салфетка. Я вот так вот стояла. Через 10 дней оно превращается вот в такое дело. Вот. Проросшее. Это, конечно, нехорошо. Ну, что поделаешь. Ну, вот, вот, вот такие ростки. Вот вот такие вот. Что я делаю? Ну, помогаю э, вылезти. Как его садить? Вот так вот вместе с семечком, что ли, садить? Дурдом какой-то. Нет. Ну, вот так вот помогаю. Вот так вот раз. и Все, она открылась. Потому что она на... на намокшая. И сюда шелуху на грядку э, пророщенные семена сюда. И вот дождик помочит, будет земля мокрая, уже поливать не надо. И завтра я с утра думаю уже садить прямо на огород в грядку. Вот. Вот она не отапливает теплицы. Что-то медленно растет, не знаю. Может полить что-ли? Ну полить тогда вкус не будет у редисы. Вот, ну, вот так вот на сегодня Я, кстати, хочу сказать по пленке Почему-то на ютубе никто не говорит про армированную пленку Обычно ставит пленку, вот стойка, вот стойка Между ними натягивают нитку, чтобы притянуть ее Чтобы вот так вот не колыхалось Потому что просто вот так вот натягивать с это Смысла нету, почему? Потому что когда зима, она сожмется, а когда лето, наоборот, разожмется. Ну, допустим, вы ставили пленку при температуре, скажем, плюс 15, да? Летом будет плюс 28, скажем, и все, она размякнет, и, и будет никакая. Хоть натягивает, не натягивает. Получается, что днем она размякнет, вот так вот, ее трепыхает. А ночью она, наоборот, сожмется. Вот, если вы днем ее, вот она, когда размякнет, вы ее натянете, Ночью она сожмется и выйдет, вырвет у вас крепление. Поэтому натягивать вообще не нужно. А вот э, нитку вот здесь вот помежду стоек ставить натяжную, да, или не знаю как, грузиком или чем-то там как-то притягивать, чтобы она вот так не играла, ну, тоже как бы, я не знаю, все. Вот, э, конечно, хорошо, когда поликарбонат поставил, и он стоит как стена, но у э, там другая беда что он гигроскопичен и там вода в каналах скапливается что касается по армированной пленке повторяю что на ютубе нету мне она нравится по сравнению с пленкой да вот она трепыхает а ничего не происходит она не натянута а зачем вот она зиму отстояла вот в октябре я 5 октября по моему ставил ее зиму отстояла хорошо даже лучше, чем пленка, и даже меньше было конденсата на ней, вот, и даже шубы не было, чтобы вообще поражать. На пленке была шуба с буквально вот сантиметр толщиной, когда она только начала на пленке ну, накапливаться, я ну пальцем провел, ну шуба, шуба, ну и потом как-то без внимания шуба, шуба, она как наросла, буквально сантиметр. Прямо вот так вот сантиметр. и а потом я уже ничего не мог сделать. Думал феном, что ли, или чем ее отпаивать, но так и, и не понял, чем. Вот. Ну, нужно было, наверное, горячей водой, но я извиняюсь, горячей воды это сколько нужно нагреть, чтобы короче, она, лед в виде конденсата пристал к пленке обычная, и потом он начал таять, лопаться вместе с кусками пленки, мне вся пленка нахер носла. А это нет, ну так шубка чуть-чуть была изморозь, ну и все, армированная, ничего такого не было, вот, так что она стояла и трепыхает, ничего держит, ни одного разрыва ничего нету, вот по Поэтому я рекомендую ее. И вот что хорошо по неотапливаемой теплице. Там ветер, там дождь. А тут спокойно зашел, можно работать. Отличные погодные условия. Не жарко, не холодно, светло. Отлично можно работать. Вот. Так что, ну, ради этого, чтобы. И, кстати, если у вас не на улице бочка, а как у меня здесь, ну, можно даже полить. Вот я, кстати, хочу полить. Можно, конечно, бочку эту на улице поставить где-нибудь под, под домом, куда секает дождевая вода. А можно и здесь он насосом накачал сюда. И все, здесь она прекрасно нагревается. У меня там есть где-то плавающий градус, я. Где-то я Ну ладно. Ну и все. Как она нагрелась в пугреба-то, не знаю, там плюс 5 где-то. Ну, тут постоит день, но уже плюс 20, можно спокойно поливать. Я поливаю тут, отлично. Главное, музыка и время. А вот сюда можно пивка поставить. Отлично, вот, вот такая вот работа. Все Мне нравится. Летом, да, летом. И вообще, я скажу вам по секрету, у меня какая идея? я хочу понять, сколько можно и вообще, хватит ли на жизнь заработать на своем огороде. Ну, частично я хочу так понять, сколько можно с этой теплицы выжить денег. Может два оборота садить, можно один, но главное, сколько выжить. Можно огурцы вот так вот, и чтобы у вот меня было вот, вот так он рос, потом вот так вот пошел, и даже и сюда немножко Пожалуйста, а здесь отсюда туда пускай огурцы. Пожалуйста. А потом что? Ну, может цветы садить? Я посчитал по квадратам, допустим. Ну, цветов можно больше взять. Единственное, что, ну, по цене, теоретически, по цене да. Сюда можно на, натыкать цветов больше. Но факт в том, что, а как продать? Вы понимаете, его срезать, да? И на рынок, потому что у нас кроме рынка люди не понимают ничего, что есть, что можно кроме рынка где-то взять. Или кроме магазина. Вот. Магазин сдавать, значит, ну, еще, еще вопрос, возьмут, не возьмут. Вот. А если возьмут, ну, будет он стоять срезанный. Ну, и что дальше? Так же, как и ты, срежешь и на рынок. И он срезанный будет стоять, а если не возьмут? Ну, придется выкинуть. Вот. Как хорошо. Приехал человек. Это как вариант. Приехал человек. Мне допустим надо по образцам там два беленьких. Ну, прямо сюда зашел. Какой? вот, Вот, вот, вот, вот, вот. На тебе. Срезал. Все. На стол завернул. Красивую упаковку сделал. Из трех листов. Листы можно, кстати, с интернета лучше. Не в нашем магазине. И не в вашем магазине. С интернета выписал. Нормальные листики. Посмотрел, как Хорошо заворачивать, красиво, букеты. Прямо вот здесь вот разложил, наимпровизировал на столе, это все нахер смел. Разложил три листика вот так вот, С букетик так, завернул красиво, Леточка обвязал, оп, все. Ну, прямо с грядки. Нет, блядь, он... Люди любят или на рынок ходить, где уже срезанные цветы, которые, ну, вялые, да. Он день, два, три не продал, уже все, товарный вид. Как... На неделю не продал, это вообще жопа полная. Вот, а если в магазин, ну там гроб боксы да, есть, там освещение, там э, температурный режим автоматически поддерживает, там вентиляция, ну, э, смотришь, она вот так вот э, э, трепыхается там, ну, все равно же, но срезанная. Пусть эту таблетку туда кинут какую-нибудь, чтобы дольше встать, но все равно же, она срезанная, смотри, оно вид какой, не настоящий там. Сюда, вот, приходите сюда, берите, людям надо как бараны, будут головой стукнуть, вот, Тогда они поймут. Вот брали мне здесь, ну, пожалуйста, бы насадил. Но я уверен 100%, вот что-то и вырастут, и красивые будет все это, и, блядь, будет по дороге ездить, и газету не читать это объявление, и на остановках не читать, и ни на магазинах, и нигде не читать, и не на Юле. А вот на Юле, кстати, моей самой такой, любимой, в кавычки, вот 100 баранов зайдет туда, посмотрит и уйдет. 101 занесет в избранное? И все. А в газете, что интересно, вот у нас газета 10 тысяч экземпляров. Ну, значит, рассчитано на то, что 10 тысяч покупателей. Вот я давал не один раз объявление. Что происходит? 10 тысяч экземпляров. И из них звонит один. «А у вас э, э, это есть?» Я говорю, «Ну, есть». «А где вы живете? Как бы взять адрес какой?» Ну, сказал адрес. И все. <смех> Тишина Понимаете? Вы думаете люди нормальные вокруг вас? Нет, люди ненормальные Они дебилы блядь, все, Понимаете? Только не знают об этом Купил вот такой огурец Мне он э, э, э, Понравился тем, что Через 30 дней после всходов э, Уже возможны Первые огурцы Потом он кустовой и ультра-стороспиловый. Ну, понятно, да? Еще чем нравится, тем, что низкая цена, ну, сколько там, 12 рублей. Вот, а в пачке 20 штук примерно, в среднем, плюс-минус там, ну, в среднем 20. Вот, э, передержал, пока есть, да. Салфетка, слой семян, сверху салфетка, Все это в целлофане, блин. Вот такая вот. Говорят, что корни легко повреждаемы. но я не согласен с этим. Вот сейчас салфетка просто размокла до ну, такого как бы состояния. Я просто беру вот так вот его аккуратно, и он вытягивается. Чуть-чуть ну, там что-то нарушается. Вот. И я вспомнил сейчас следующее значит очень гуру такой по огурцам канал у него зеленая планета он говорит обязательно ну да надо не семенами прямо всем садить а именно проращивать ну только корешок должен там пол сантиметра сантиметр ну согласен да но я тут подумал а кстати он сказал что если семенами сразу в землю то очень большая большой процент нет схожести Это, вот я вспомнил что капусту уже садят в лентах то есть лента, лента вот так вот идет, лента, лента. И тут, тут, тут, через там сантиметр, сколько там э, семена, просто расстелил, и все, и у нее растет. Я подумал, э, почему семена не всходят в земле? Большой процент не всхожести, потому что они пересыхают. Глубоко не засадишь, где там э, э, влага, а сверху чуть-чуть и пересохло. Салфетка позволяет не пересохнуть, поэтому. А почему бы не выращивать салфетки? Расстилили салфетку, да, разложили семечки, завернули ее, намочили и в землю хоп, и все, и она у вас также зайдет. Почему? Ну по ну вот так, допустим, лента, в ленте семечки, все это засыпать и сверху пленочки. То же самое будет, влага там будет, будет. Что, почему влага будет потому что будет там же салфетка это будет а, и сверху пленка чтобы никуда не ушло ну вот и все пленка это еще раз как бы, салфетка это одно дает ну, пленка, ну тоже же пленка настилайте ну, ну а почему бы грядку пленкой не застелить то же самое то же, просто без мороки. Это, это лишняя трата времени и тем более она бы пустила уже э, корешки в землю а так в салфетку Тут что? Она будет салфетки, да. Сквозь салфетку элементарно, да, проткнет как иголка и дальше пойдет расти. Просто одну семечку не так, как вот. Я может не, не так объясню. Э -э Морковка же так садится, да. А эту зачем? Ну взял вот салфеточку, вот такую салфеточку, да. Положил семечку, завернул ее, намочил в воду, замочил. И все. А потом вот садишь где там через 30 сантиметров или через сколько там через 40 эти семена тоже самое взойдет только она уже из земли взойдет вот что идея никто не так садит надо попробовать ну пока мне не до этого пока я же работаю столько вот так вот вытаскиваю их вот сегодня дождик да ну уже что делать только здесь заниматься поэтому их слишком много для теплицы ну конечно в теплице посажу мне интересен э, сам этот Огурец, который я ни разу не садил Будет ли или не будет вообще И какой урожай там с одного э, ну, С одной семечки вот Я планирую посадить в теплице А часть вот, Дождя не будет А то, что мокнет, это хорошо Не надо будет поливать, уже земля будет мокрая Прямо в землю садить Ну, такая я не помню От сходов, ну, сходы-то есть Что это? Листики вышли Интересно, как торсит, как, как палка. Ну, хочет расти. Но чем хороши мне огурцы нравятся, они лучше, чем дыни. Вот дыни сейчас только что разворачивают. просто семечко висит, тут, чешуйки висят, и приходится снимать их вручную. А тут и нету. Нет. Все зеленое. Отличный огурец. Как я его люблю. Еще бы он не давал прибыль, общем у ему цены не было. Вот это дыни свои, это огурцы покупные. Возникает вопрос, а зачем я столько сажу много? Вернее, собираюсь садить на своем огороде. И тут я вспомнил, вот рыба, она никогда одну икринку, одну икринку не несет. Понимаете? Так же как и, скажем, кошки сразу несколько, мыши вообще десятками. Почему? а Потому что большой процент гибели у рыбы съедает икринку, другие рыбы, или они просто не развиваются, какие-то неблагоприятные слои попадают. Вот так же и я. Вы думаете, что из каждой, вот которой я вот это дыня, да, помогаю чешуки удалять. вот у Огурца хорошо, зашла и все, зелененькая и все, тут нет. Она белая. Она белая, вон. Не знаю, видно, не видно. Это может и вечер искажение. Но бе, вот это белая. Огурцы зеленые. <свист> ну, достает. А наш если бы с каждой взошло, то очень хорошо. Но наш не взойдет. Ну взойдет, поэтому хотя бы половина взошла. И то хорошо. И вот я планирую до первого междоузля и отрезать. И пусть... На первом междуузле как можно быстрее дыня разовьется и на продажу. Вот так только пережу. Значит, одну грядку на одном междуузле, вторую на два, третью на три, ну и так далее. Вот. А там буду смотреть. Цену минимальную ставить. Допустим, по цене китайских огурцов буду продавать дыни. Ну а почему ее брать? Дыни у нас нету пока. Не буду же по 500 рублей килограмм продавать. Ну, правильно. Вот сейчас э, я смотрел 233 цена огурцов. Вот хорошая цена для дынь. Брали, не брали, не знаю. Мне кажется, огурцы намного лучше люди берут, чем дыни. Ну, дыни как бы тоже берут. Ну, цена примерно такая же. Я не знаю, вот они переросшие. А куда мне еще? Какие каких чертовой матери стаканчики их садить? Сразу на грядку. Корешок есть, корешок длинный. Вот. Вот такой, что еще надо? Пусть развивается. Перегною туда с песочком. Вот сейчас дождь идет, хорошо прольет, даже поливать не надо. С песочком, с перегноем перемешать и прямо вот на гребень садить, чтобы было потеплее. Желательно дуги установить, да. А на дуги натянуть агроспан, 60-ку, у меня нету, и денег нету, чтобы купить. Для чего? А для того, чтобы лишний дождь стекал, вот понимаете, вот оно, допустим, грядка не полит, агроспан поднял, дождь пролил и закрыл, и все. И дождь, и туда уже лишняя влага не попадает. Плюс к тому, что солнце, когда печет, вот я вложил градусник, по-моему, уже было почти 50. Просто на грядке лежит градусник, 50 градусов, это на сегодня, на 15 мая. да она там все спечется, блин. Черт ему. Поэтому защита нужна. Вот. Хорошо дуги установить на всем огороде. Хорошо на всем огороде натянуть агроспан. Теплицу же не натянешь на весь огород. Это как выход. Да, выход. Уже тепло. Вот. Так что, посмотрим, ну, посмотрю, что будет. Вот, освобождаю, пока дождь идет, куда садить? Вечер, 7 часов. Какой 7 часов? Уже полвосьмого. Вот. Ну, вот это вот закончено. ну наверное, и все. Устал, как собака. Таскал рамы 2,5 часа, потом <клёх> Вела круиз на природу, привез георгин, немножко ландышей. Еще что-то. А, лилии на самом деле за георгины еще хочу поехать за венериным башмачком, но это следующий в следующем видео теперь пройдемся по покупателям самая больная моя тема вот, за 20 лет предпринимательской деятельности самая так сказать денежно затратная это насос глубинный для откачки воды из погреба это вообще, это ужас какие люди, не только хитрые жадные, но еще и тупые вот он покупает насос да, а инструкции не читает ну там же надо привязывать веревку опускать по центру ямки обязательно ямка должна быть чтобы не касался стенок включил, никуда не уходи Смотри, как только вода 2 сантиметра над насосом становится, ну, то есть уже откачал, нужно отключать ее. Он не должен насос из воды открываться. А в действительности получается, что он пришел, распаковал, берет за электрошнур, опускает прямо туда, ложит на дно, включает и пошел. Я не знаю куда, или работать, или водку купить, или разговаривать, ничего. И вот этот насос откачивает воду, и уже воды нету, он... Просто на сухую работает. Ну и в результате месяц-два ломается. Понимаете? И что он приходит? Покупатель делает. Он, он привязывает веревку, как будто она у него была, и приносит ко мне. Ну, я смотрю, на сторона-то отбита, понимаете, делается-то погребато бетонное. Вот он лежит на бетон на полу и бьется. Он же вот так вот работает же там, без воды. Ну, понятно, сторона отбита, как будто молотком стукнули. Извиняется на вопрос вопроса не меньше двух тысяч. Это две это так, на дороге не валяется. Что он говорит? Вы или замените насос, или деньги верните. Да что ты говоришь? Понимаете? И тут, я же рядом со свечой не стоял, я просто смотрю на состояние насоса и вижу. Ну, потом открываешь, ну да, он... Что горел и воняет обмотка сгоревшая, Но. Отчего? ну от чего? Ну того, что без воды перегрелся, да и все. Вы попробуйте с вашей машины тосол слить, вы пусть без тосола проедете километров пять, вот и видите, что получится с вашей машины. Так же и тут насос воду пустили, да он работает, все хорошо, охлаждение идет водяное, потом воду откачал, без воды. Он же не будет работать, он же не предназначен для качания воздуха, перегрелся, все. Знаете, верните деньги, это больная тема, ничего не докажешь. Я говорю, а что отбито? Он такой и был. Ну, ни хрена себе он такой и был. А чего ж ты брал его? Ой, ну, я не заметил. Ну, ни хрена себе, да что я. Я говорю, ну вот, у меня еще там три насоса, четыре, пять, посмотрите, они все новенькие там. Новенькие. А его забоины. А веревку потом привязали. <смех> Блин, как будто на веревке работал. И за электрошнур, когда... Ладно, мысли, за электрошнур можно еще аккуратно допустить. Я допускаю этого, что аккуратно опустить, ничего ему не будет. Но только ложить-то надо, а не на бетонное дно. Ну, какую-то тряпку можешь постелить или целлофан, чтобы он не на бетоне лежал. Барантой тупорылый, Вот. Так они что делают? Вот на бетонном полу они все-таки лежат. А им нужно и тут откачать, и там, и еще где-то. И не берет из-за электрошнур, то в бочку. Допустим, воду привозят, ему с бочки нужно. Воду с... перед домом на улице стоят бочки. Машина приходит, водоводская, наполнили там бочки и поехали. Он уже ведрами не хочет таскать. И еще один ресурс не хочет брать. Он берет вот этот насос с погреба, пустил туда, перекачал, вытащил, из погреба будет качать воду. Понимаете, одним насосом, и все за электрошну. Баран, да то блядь. А потом приходит ко мне, претензии. Вот и еще говорят два дурака. Ни хрена себе два дурака. Придет одна пенсионерка. Пришла. Я у вас насос брала. Ну и что, я помню, что насос брали. А чего вы бракованный подсовывали? Я говорю, да какой бракованный? Когда вы брали? Вот год назад брал, ну год назад, ну что, гарантия, год назад. И Еще мой муж приходил, брал, у вас тоже бракованный насос, тоже сломался. Я говорю, блин, какой муж. Вот и приходил там это самое, ну, может и приходил. Вот. Вот мой сын приходил, у вас тоже бракованный насос, тоже сломался. Блин, я говорю, что вы ко мне-то идете. Вот вы набрали где-то кучу бракованных насосов, продаете, там толкаете людям. Я говорю, да что ты орешь? Да у меня все на нервы, Я говорю, да я не врач, идите в больницу с линером. Причем тут насосы? Давайте ваши насосы. Твезу на экспертизу, там вот, это самое, проверят брак или не брак. Да мне не надо экспертизы, вы деньги верните или верните или замените насос. Я говорю, нет, так по правилам торговли, нет, да мне не надо эти правила торговли, давайте мне деньги, и все, блин, да, вот, вот так еще говорят, что два дурака, ничего себе дурака, то есть берет насос, неправильно эксплуатировала, сломала его, и опять же идет ко мне, почему, ну, потому что меня самый дешевый насос, опять берет, только уже не сама идет, а подсылает мужа. И опять же просматривают, и опять он ломается, потому что он воздух не качает, понимаете, он качает воду. Посылает уже сына с двумя высшими образованиями. И Он полчаса мне там гудосит, но я же не знаю что его сын. А вот что, да как, да вдруг, да чего, да вдруг? Хочется спросить, а как в 41-м с парашютом прыгнули, а вдруг парашют не раскрылся, а вдруг там немцы внизу ждут? А ну же к партизанам приказ потому же. Все тот о том. -то. Ну, и в результате я уже это говорил, что <звы> сын пришел, сказал, нужен насос. <звы> я говорю, Ты, вы уже три насоса спалили, что еще хочешь один? Да вот, да, да, вот отец выпивал, там включал, забывал, ну, уже признался сам, что да. Ну, что ж мне... Приходит и начинает меня орать на, на этот рынок. И, блин, нафиг. Оно а ну, мне надо. <свят> Приходит на невиновного человека, начинает орать. А вы говорите, покупатель дурак. Да ни хрена не дурак. Хитрый, жадный, тупой еврей. Понимаете? Вот кто такой покупатель. Что продавцы, что покупатели, это одно и то же. Я ушел из этого, не жалею. Мне покупатели как-то печенках вот такие покупатели насмотрелся худший пример но это два это цветочки вот как я машину свою старую продавал дело в том что 30 лет я было доездился нужно было конечно сто раз подумать а раньше продать вот смотрите было 55 покупателей ну типа под дурачка да два дурака один покупает другой продает и вот как они покупали, не знаете? На юле выставил, все. Средняя цена там была 30-летней машины, 35 тысяч. Ну, я 35 и выставил. Я ж не хитрый. Нормальный мужик просто, да и все. 35 выставил. 55 человек звонило, этих самых обиженных покупателей на всю жизнь. А у вас скидка есть? Я говорю, да вы же еще не видели этой машине, уже скидка. Ну, какая скидка? Ну, 35 средняя цена, что вам нужно еще? Вот, 55 покупателей было, ни один не купил. Потом я выставил на дром, позвонил. Ну, все так дорого. Я думаю, ну, сейчас вот не продашь? Ты вообще никогда не продашь, потому что ну, техосмотр же невозможно с 30 лет не пройти, вообще практически. Нужно и двигатель менять, и там, и кузовные работы делать, потому что и скол на стекле. Я говорю, ну, за сколько ты захочешь? Ну, хотя бы за 15. Представляете? Ну, по цене велосипеда хочет взять машину. Ну, хоть старенькая, но она заводилась. Единственное, что там проблема, ну, он же брал не себе, а цели перепродажи. Ну, хорошо, дело не в этом даже. Вот, приезжает, крутил, вертел, завели, проехал, двери открываются, все, фары работают, повороты, стеклочистители, запасной кореш, колесок, ключи там, все нормально, заводится, это, ну, давай за 10. Нормальный ход, да, машину за 10 тысяч купить. Кстати, на той еле я смотрел, продавали минимум мою машину моего года за 14 тысяч. Минимум, минимум за 14. Но она была без документов, она была битая и не заводилась. Короче, куча болячек и за 14. Он хочет нормальную машину, которую с полкинка завели, он проехал. Тормоза, все, работает, все. За 10. Представляете? Так что не надо говорить, что покупатели там, бедных покупателей обижают, хитрые, тупые, жадные, евреи, блядь, на всю голову. Понимаете, вот хотели услышать правду от первого лица, вот она правда. Но почему я взял них против всех? Ну потому что я и против всех, начинает Путина, блядь, до последнего бомжа. Это еще посмотреть, вот я живу, вот это отдельная история, сколько вокруг меня, вот, ближайших домов было уголовников. Одиннадцать человек, вы представляете? Это не просто через дом, а в следующем доме уголовник жил. В одном доме, он напротив, три брата, и все уголовники. Три брата были, родных. И все уголовники. Один три раза сидел. Они уже все на том свете. Потом эта дурочка сошлась с другим, блядь, опять уголовником. Кто-то подрался, ему ну, потому что Мокик украл. Балдой. Приехал. Ну, ладно, спрятал его или бросил где-нибудь. Нет, он возле двора поставил его. Ну, те начали искать. Смотри, Мокик их стоит. Пришли, наваляли ему. но ну, сколько он-то пожил, месяца восемь пожил, ну, и умер. Ну, потому что вроде бы на, пошел на поправку, стал пить. Ну, и, и все осложнение. Ну, ты взяла, дура, еще на одном уголовнике женилась. Не женилась, Ой, вот так, вот такая у меня жизнь. Это вы живете хорошо? Ну и ладно, живите. А тут одни болячки со всех сторон. Ну, потому я и против всех. Чего я же буду против всех? И сейчас вот сосед вот у меня вот тут через огород в следующем доме живет со звездами на плечах весноколков. Наверное, кого-то грохнул. Да и тут приезжали к его гражданской жене, там с ножом бегал пьяный. Тоже чуть не грохнул. Вот, что там было за пилы. Не знаю. Ну, по пьяни пили, пили. Ну, вот. Короче, сейчас сколько у меня уголовников. Ну, двое. И сейчас. В следующих домах. Вот рядом со мной. Один долго сидел, другой. Ну, не спросишь за все, но когда видишь, руки на руках першни нарисуем. Нормальный э, человек не будет себе першни на пальцах рисовать. Я не разбираюсь на колках, за что он сидел, чего там, ну там что-то значит. Кто сидел, тот знает. А мне это нафиг не надо. Вот. Это про хитрых, жадных евреев. Ну, еще что хочу сказать. А соседи меня ничего не покупают. А я не знаю, почему. Ну, магазин я закрыл, ну и что? Ну, леску ты. Вот сейчас трава пойдет Ну, ты леску-то берешь где-то? Нет, тут трижбы не у меня. Наоборот бы, надо что-то. Ну, вот магазин рядом, в двух шагах. Нашел, спросил. Нет. Ну, что, пойдет. Там же большая куча. А мне маленькая. Ну, что бы на... у меня был большой магазин. Ну, что, покупали, покупали. Что такое бизнес? Деньги, деньги, еще раз деньги. Ничего, кроме денег. Любому предпринимателю дай, допустим, 10 миллионов. Он сразу начнет строить, и такой магазинчик себе строит. Лучше 20 дать сразу. Он вообще построит магазины, товар туда напрет. любому. А если нету денег вообще? Вот я сегодня, кстати, что, ездил за ландышами и Георгин привез. Ну, естественно, никто ничего не взял. А, попутно встретил знакомого, ну, так, полузнакомого. У тебя, говорит, есть на косилку там запчасти, головку нужно куда леску вставлять. Ну, на его косу у меня нету. Ну, вот и все. Вот и весь заработок. Ничего не заработал. Вот такая моя жизнь.